В состав систем водоподготовки на базе катионитов также входит бак растворитель. Его задача приготовление солевого раствора для регенерации. Сюда засыпается таблетированная соль, которая стоит в воде, находится в воде и потихоньку растворяется. Концентрация солевого раствора внутри бака 27%. Максимальная концентрация, которая может быть в принципе. Рекомендуется использовать только таблетированную соль. По той простой причине, что она имеет по сравнению с обыкновенной поваренной солью, она имеет площадь соприкосновения с водой гораздо больше, чем поваренная соль. К тому же, если сюда засыпать обыкновенную соль, то она со временем превратится в один большой такой кусок, который выведет из строя, собственно говоря, сам бак. По той простой причине, что э, изъять его оттуда, не, травмиру, не травмировав сам бак, невозможно. То есть, бак, в случае, если сюда засыпать обыкновенную соль, бак идет под замену со временем. Стоимость бака самого, она невелика, но если вернуться чуть-чуть назад, то существуют системы комбинированные, то есть, колонна и бак находятся в одном корпусе, Установки так называемого кабинетного типа В случае если этот бак заменить будет недорого по сути То если такая ситуация случается с установкой кабинетного типа То меня приходится все, и бак и колбу Остается в живых только клапа, по сути, ну и засыпка Эти установки имеют очень широкое применение именно в городских квартирах где люди не имеют большого количества пространства для установки оборудования подобного типа.